Здравствуйте! Приветствую вас в своем видеоканале. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» В этом видео я — врач, натуропат, диетолог Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Некоторые мои книги вы можете приобрести через интернет. Я расскажу вам, что самая крутая игра в мире сегодня достаточно популярна. В эту игру ежедневно играют сотни тысяч людей. Сами того не подозревая, А возможно и миллионы людей. И как не умереть молодым? Нужно знать как пройти все уровни игры. И получить главный приз — очищение организма, крепкое здоровье, активное долголетие. Также вы узнаете чем отличается игра на выживание и игра на выбывание. Для понимания вами важности и необходимости пройти все уровни игры приведу простой пример из жизни. Если вы имеете автомобиль любой марки, то обычно ездите по городу на скорости 60-80 км в час. Если у вас вдруг появилось желание прокатиться на необычно высокой скорости 130-140 км в час, как вы поступите? Вы Просто надавите на педаль газа. И проверите свой организм на такой бешеной скорости. Или перед этим отправите автомобиль на техосмотр. Если вдруг ваша машина такую скорость движения не выдержит. Представляете какие возможны результаты? Результаты для автомобиля. И результаты для вас как его водителя. А если вы узнаете, что ваш знакомый все же решил Прокатиться на такой скорости без техосмотра. Какие эпитеты у вас появились? У меня самое мягкое сравнение. Он камикадзе. Ваши эпитеты можете не выражать вслух. Но запомните их обязательно. Они вам пригодятся в этом видео. С машиной чаще всего так не поступают. Вначале техосмотр, потом третбан. В начале — оценка возможностей автомобиля. После этого — езда на значительной скорости. Либо по пересеченной местности. Это уже ваш выбор. Самая крутая игра в мире предполагает, что у всех ее участников должен быть определенный запас здоровья. И во время игры частота сердечных сокращений обычно повышается с 60-80 ударов в минуту в покое до 130, 140 и более. Аналогию улавливаете с автомобилем? Вы абсолютно уверены, что ваш организм выдержит такую нагрузку лучше, чем поддержанный автомобиль? Вы когда последний раз были на медосмотре? Ваш врач разрешает вам субмаксимальные нагрузки? А многие участвуют в игре, не зная, чем оно может закончиться. Поэтому первый уровень игры очень важен. как и все уровни игры они уникальны и дополнительный бонус чтобы легко пройти первый уровень игры получают те у кого повышена секреция желудочного сока иными словами самый сложный процесс переваривания пищи в желудке происходит максимально интенсивно но этот бонус поможет быстро и без усилий перейти на второй уровень игры только тем кто правильно использует свою пищеварительную систему. И перевел правильное питание в мышечную массу. А не хороший аппетит в жировую ткань. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Иными словами. Вы ведете активный образ жизни. И накопили достаточно большую мышечную массу. Естественно, что при этом в хорошем состоянии находится сердечно-сосудистая система. Эти два фактора. Очень важны. Если у этих фактора есть, вы уже легко и просто перешли на второй уровень игры, как и те, у кого нормальная секреция желудочного сока. При этом может быть гастрит, гастро-доденит, они не мешают быстро и без проблем перейти на второй уровень игры. Но! Если у вас есть заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Так просто на второй уровень игры не попасть. Иными словами, есть хронический панкреатит, холецистит, дискинезия желчного пузыря, гепатит, жировой гепатоз, стеатогепатит, а также дисбактериоз кишечника, калит, энтероколит. Эти заболевания требуют провести дополнительную подготовку. В этом случае, чтобы пройти первый уровень игры, вам нужно 1-3 дня вносить коррекцию в свой образ жизни. Как и тем, у кого снижена секреция желудочного сока. Если вы считаете, что эти заболевания не опасны для вашей жизни. Тогда самая крутая игра в мире может стать последней в вашей жизни. И конец игры. А цена вопроса — ваша жизнь. Конечно, если вы камикадзе. Или ваше собственное определение, которое я просил запустить, То это ваш выбор. В обычной компьютерной игре. Вас просто возвратят на предыдущий уровень. А в этой самой той игре в мире на вашу жизнь многие на свой страх и риск просто переходят на второй уровень игры. И у вас начинается как минимум игра на выживание — первая серия. А как максимум игра на выбывание — последняя серия в этой жизни. Чтобы легко перейти на второй уровень игры в этих случаях вам просто нужно посмотреть мое видео про лечение хронического панкреатита. Или видео консультация врача-диетолога. Эти видео легко найти на YouTube. И если вы правильно используете изложенную там информацию, вы через 1-2 дня легко перейдете на второй уровень игры. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в следующем видео я расскажу как перейти на третий уровень игры. Чтобы самая крутая игра в мире дарила вам крепкое здоровье. А не поднимала ваше здоровье, как игра на выживание. Или не прерывала вашу жизнь, как игра на выбывание. До новых встреч на моих каналах!